Доброе утро, доброе утро, время начало шестого, как быстро время идет. С чего оно у меня начинается? Оно ну, начинается со стаканюги. Вот сюда я сейчас залью кипяточек, капиточек. Сюда я здесь сода у меня, я тоже залью капяточек, пол А сюда здесь ложка кофе, ложка сахара, будет кофе. Вот с этого я начинаю. Добавлю лед, выпью соду, потому что она помогает мне работать желудочно-кишечному тракту. Я по наливайкину пью. Короткими перебежками, конечно, не постоянно. Но считаю, что мне это помогает. Лимон я через некоторое время выпью стакан лимоновой воды. Это для того, чтобы не быть толстой, супоросной свинкой. Вот, а Ну а потом для того, чтобы для бодрячка, сутрячка, я выпиваю кофе, потому что у меня, как правило, давление пониженное. После этого я заложу на затылок и на кусочки льда, ну и, и, и так дальше по списку. Еще нет 6 часов, я готовлю завтрак детям. То ли у меня обязательно утром кекс у него должен быть именно свердловский, либо нежный, другого он есть не будет. И чай. Она, э, Максим аналогично будет кушать у нас чай и печенье. Печенье я ему накладываю, покупаю печенье всегда. В доме печенье есть, если печенье не будет, он уже хлеб просто с маслом уже не будет кушать без масла. Будет кушать хлеб. То есть вот таким образом печенье. Кроме этого я ставлю всегда, у меня есть, тут у нас елочка маленькая стоит на Новый год. Пол у меня, это уж я тут выделывалась, когда ремонт делала, вот такая у меня, ну, классики до да, скакали раньше. Нету никаких покрытий, потому что у нас есть еще один член семьи, вон он лежит, где то член семьи, вон он. зовут его Гаврюша, вот, он еще маленький, на улицу не ходит, не стесняйся Гаврюша, сделай пожалуйста нам глазки, сделай глазки, вот такие глазки сделай, вот, и везде ходит прудит, и на свою даже улегся тряпочку. Мы этой тряпочкой потом ходим за ним, подтираем. Там у него место. Он его уже знает. Так, значит наливаю святую воду. То есть утром, прежде чем до того еще. У меня всегда есть святая вода. Вот, и мы выпиваем. Вот в таких вот на Рождество подаренных, или на Паску подаренных, кружечках миниатюрных. И наливаю святую воду которую беру. Сами знаете, где ее берут. Это моя кружечка. Побольше. Это Толина. Это Максимкина. Первые предыдущие два года они у меня пролечивались по рецепту психолога, психиатра. Максим Пролечивался и невропатолога. Они стояли оба на учете у них самого рождения. Сейчас я им ничего не даю. То есть там был режим приема препаратов. И всегда препараты у меня тут рядом с ними лежали. Они выпивали, Парали таблеточку, запивали святой водой. И это было каждый день. После этого, ну я их посыпал, бужу. У нас у меня на, на телефоне поставлено несколько будильников. Мой будильник, вот сейчас 6 раз звенит, еще не звенел. Потом без пятнадцати семь звенит подъем. Я их поднимаю без 5,7. Это скорее в школьную форму. Потом звенит 8,15. Это они должны одевать верхнюю одежду. То есть на старт. Внимание. И в 8,20 они уже выходят из дома. В 8,30 подходит автобус. Мы рядом с остановкой живем. И они едут в школу. До этого, значит, между 8,15 и 8,20. Я говорю, так, деньги проверили. Эти проездные проверили, все на месте, вторая обувь на месте, в общем, все тут как бы последнее, кто стихотворение, кто чего, ну частенько, конечно, они то телефон, то планшет включу, не включу, сейчас они все, слава Богу, потеряли, сломали, у них украли, ничего нету, кроме компьютера, ничего мы не включаем по утрам, вот такое наше утро. Доброе уральское утро. Ну Тут у меня препаратики кое-какие стоят, подручные, так сказать. Это таблеточки для юных девушек, то есть для меня. Это тенотен, я его употребляла раньше, когда мне не хватало терпения, я тенотен. Она пищевая добавка, не лекарство, не лекарство, не не, не, не Но и невролог сказала, если ребенок сильно возбужден, ему давать можно тенотен под язык по утрам, я иногда даю. Так, тут у меня кончились эти пива. Кальция для своих костей. Что у меня тут еще есть? Ну, волосердина это когда мне крышу начинает срывать. Вы думаете, так все легко? Вот Толя фенибуд пил. Ему назначали последний раз. Я положила бумажку, на всякий случай вдруг еще назначить. Либо не надо. Ну, в общем, я раз в полгода их туда хожу. Ну, и когда у меня ребенок начинает чихать и кашлять, вот он просыпается, и начинает как стричок, И это... То есть насморка-то нету, а вот такое. Это у него аллергическая реакция. Доктор сказал давать мне таблеточку в день. Так, ну и все. Вот вся моя аптечка. больше-меньше Нет, есть там кое-что, конечно. А если у меня там горлышко или что заболит, то я вот, пожалуйста, мироместин, Где она у меня? Мирамистинка, это я себе горло брызгаю. вот. Ну, этот самый кометон горлышко брызнуть детям. Это клей тут же лежит, клей ПВА, вон он, где, вот он. Это мой неправильно попал. И еще, что это у меня такое? А, ну йод-баланс, мы же, где он, вот, йод-баланс, мы же на Урале живем. Все, и все, остальное тут надо привести в порядок. Вот моя вся аптека, лекарствами не увлекаюсь. Вообще не увлекаюсь. И эта идея ко мне пришла много лет назад. Она ко мне пришла. Такое у меня кошечка на кухне. Она ко мне пришла, когда я родила дочку, у мне было 38 лет. И что-то у меня там кольнет, там что-то крякнет. Я уже говорила об этом на одном из своих каналов. Я пойду в больницу, начну болеть, начну стонать. Мне выпишут кучу лекарств, мне надо их выкупать. Стопс. Кому я нужна больная? Да никому. Я себе сказала, Люба, ты не для того работала много-много лет, отдавая свое сердце работе с увлечением, с азартом, собственных детей по головке малогладя, не для того, чтобы эти деньги носить потом в аптеку. Ну и в конце концов я пенсию это заработала тоже не для того, чтобы покупать себе дорогущие или какие-то там лекарства. но ну я понимаю, там бывают какие-то экстренные случаи. Но это я себе болеть, короче, не позволяю